И давайте, как обычно, конечно же, нужно поблагодарить спонсоров данного турнира Дамы и господа, это Спортивный, Кофе90, Бесенок, Неброск, Саш, Кошелек и Вак Огромное спасибо этим господам за то, что они позволили данному турниру получиться И еще и организовать на нем такой крутой призовой фонд Так, ножи были сыграны, ВВП начинают в обороне, сверкающие, будем просто называть их сверкающие Начинают, простите, в атаке Танка-цыганка. <laughs> Ничего себе. Красиво звучит. Ну что, понеслась, да, понеслась. И понеслась очень-очень медленно. Ребятки отправились... Сверкающие отправились сверкать на коврах пятками. Ну, я, конечно, не знаю. Не знаю, получится ли тут как-то насверкать. Все-таки... Типа, не рано ли пошли они на шифтах? Начиная со входа в дом, сразу были включены шифты. Здесь все-таки как-то отморозок и фанта очень далеко от этих позиций находится. Поэтому потенциально, наверное... Ого. Ну, потенциально просто дольше шифтили, чем играли сам раунд. По факту перестрелка составила сколько? Две, 3 секунды. Ну, а на шифтах шли они там порядка 15, грубо говоря. 1-0 в пользу ВВП, но здесь, конечно, опять же хочется напомнить, что оборона сильнее, чем атака, и, наверное, наглядно можно будет понять что-то ближе к концу только первой половины. На данный момент все будет это неясно и покрыто, так скажем, туманом. Но глянем, глянем, в общем, кто здесь потенциально что может выиграть. Снова через ковры, тачк. Так точь-в-точь -точь такой же раунд, как и предыдущий Только тогда играли с э, глоками, теперь с диглами. Ну и, конечно, отморозок теперь немножко другую позицию держит Ну и это даже лучше, потому что минус э, мисс статьи, А следом э, с Фамаса прилетает еще и полутора килограммом. Ну, 2-0, хорошо а, чё за турнир, жулик, приветствую, турнир от проекта Женский Эпицентр, паблик-сервер Женский Эпицентр, ну и, конечно же, это их Summer Cup 2x2 На 16 команд с гениальнейшим призовым фондом, 15 тысяч рублей в виде привилегий трем сильнейшим командам Танка-цыганка-лошадь выигрывает Анна молодец, Анна молодец большой ну что, девайс появляется, с этого девайса сразу пропадает вдруг внезапно с карты Фанта, потому что и нечего ходить, как бы здесь девочки на охоту вышли, да, охотятся. Ну, отморозок, блин, кстати, может, мне кажется, затащить, конечно, но Фамас... Ну, чтобы с фомасом тащить, нужно как можно дальше от соперников держаться, да. А отморозок услышал. Как-то поздно, но все-таки услышал, что соперницы... Бегут со всех сторон, я не знаю, насколько здесь соперницы или соперники, но, как я понимаю, мисс статьи это уж однозначно девушка, а вот полтора килограмма, молодой человек это или э, девушка, вот мне неизвестно. Привилегии на паблике Лучше бы заместитель фасткапа Ну, если бы этот турнир проводил фасткап То все равно такое бы, естественно, никому не подарили Спасибо комментатору В очередной раз показывает, что не зря делает свою работу Большое спасибо Евгению Очень приятно слышать Похвалу в свой адрес От души, от души. Итак, Фанта Готов принимать э, соперников с винта. И вот, кстати, сейчас с винта От винта, походу, дела будет, да? Нет, не ваншот! А вот буквально пикселей всего-то навсего а -а, не хватило Даблкил от фанты По результату все-таки позиция была реализована Правда, конечно, с небольшими затруднениями Игроки обороны потеряли по половине лайфбара И это говорит о том, что сверкающие пятки могли бы как бы у них по лицам пройтись достаточно неплохо Но не прошлись Были только лишь попытки Разница в два матчпоинта на начало uh, полторашку зовут Хена. Uh, <laughs> я не понимаю, простите, это мужское имя или женское? Хен. Наверное, муж... что, женское, да? <laughs> Просто интересное очень имя. Я впервые такое слышу. Если ВВП слушать за КТ не будут, они выиграют... Which... Пушить не будут, они выиграют 14-1 первую половину. Ну по факту да, ВВП здесь, конечно, должны выигрывать первую половину. Особо не прилагая никаких усилий, если не будет правильно, как в чатике подметили, пушинга. Ахаха, Гена. Так Гена... А, господи, Геном. Блин, вы меня попутали, все. Гена, понял, а я, я читаю Хена, думаю, что за имя такое, кто такой Хена, а это типа Хена, вот так, да, то есть это, ну все, я понял, спасибо большое, что разъяснили 4.1, ну потому что типа как это, когда гэкают, да, только гэкают, вот он такой же Гена, все, ну блин, до этого сразу и не догадаешься Саш, формат 2 на 2 так и будет до конца трансляции? Да, конечно, весь турнир будет проходить 2 на 2, вплоть до финала. И в финале Best of 3 точно так же 2 на 2. Хена, называй его. Не, зачем? Я буду называть его полтора килограмма. Он же ведь все-таки в полтора килограмма как бы подписался. Если бы он подписался как-то иначе, тогда по-другому. Подпишется Хена, буду называть Хена. Ну... Отморозок э, собрал информацию о том, что соперники двигаются по направлению ковров. Естественно, Фанта по этой информации сразу ломает черепушку вышеупомянутому Хениану. И Хаешка закрывает Татьяну. И на этом закрывается раунд. И счет становится 5-1, дамы и господа. Это как с Кенджиком. Да, тут такие штуки, которые вообще вот сразу и не доедешь прям, действительно. А то вот как мне человек на Твиче, да, Лейзи Бир постоянно писал, режек, режек, режек. А я все не, не понимал, что значит режек. А он типа ножик, режек. Да, то есть типа нож режет, ножик, режек. И поэтому он меня называл режек. я говорю, ты о чем вообще? Фанта, минус полтора килограмма, аркада в полторашку. Но вот, кстати, как жулик писал в чате, если не будут пушить, то выиграют легко. Даже с прессингом э, главки, по сути, сложностей как таковых-то и нет. Минус от отморозка, дорогие друзья. И счет в матч становится 6-1. И вот она происходит, та самая ужаснейшая ситуация. Которая я знал, что рано или поздно произойдет, да? Что-нибудь сделайте в ходе игры. Нет, все-таки есть, да. Я надеюсь, хватит на этот матч. Но у меня, к сожалению, садятся наушники. Их нужно будет зарядить непосредственно между этим матчем и следующим. Потому что вот беда, беда. Но ну, все-таки мои наушники обычно тянут в районе 4 часов. Ну, то есть вот 3.44 они вытянули и говорят, надо бы позарядиться немножко. Просто если они сядут, вы будете слышать Counter-Strike из моих колонок, а это плохо. Полтора <coughs> килограмма, 11 хп и нет девайса. Maybe it's me, то есть мис Тати. Ладно, я пока здесь... Хотел что-то там сказать Есть девайс, нет девайса Сколько хп? Как? Камон, какая разница? Просто 7.1 и все Типа, ребята из ВВП просто сказали Не парься Ну, между прочим, статистика красивая У сверкающих пяток 2.7 и 0.7, то есть Коллектив, к сожалению, почти не убивает <звы> Сложно. Сложно, конечно, в атаке здесь, в принципе, что-либо делать, но, конечно, стрельба во многом тоже решает. И стрельбой в ВВП просто банально вывозит на самом деле. Ну, снова флеш-мидл. <coughs> и минус этот морозка. 4 хп осталось у местати. И скажите, пожалуйста, как чего это и делать? Да? На мой матч без комментариев будет. Уж сели у комментатора. Не-не-не, как бы я, ну, мы просто сделаем небольшую паузу, они заряжаются быстро, буквально там 5-10 минут. То есть после этого матча мы возьмем паузу 5-10 минут, я быстро заряжу уши и продолжим. Не переживайте. В этом плане тоже у меня все продумано и просчитано. Вот почему я не покупаю беспроводные наушники для ПК, потому что зарядка заканчивается, а это плохо. Да нет, это неплохо, опять же, просто их нужно подзаряжать. Но учитывая, что зарядка достаточно скоростная, я успею как раз сходить перекурить, чуть-чуть передохнуть, попить воды. И вот у меня уже зарядились наушники. Снова энтрифраг за ВВП. Я, честно сказать, даже пока не знаю. Есть хоть какие-то надежды у сверкающих пяток как-то сверкнуть? Что-то мне прям кажется, что вот не очень много. А параллельно заряжать нельзя. Так они у меня в ушах стоят. Как я как я их буду заряжать? Типа, один вытащить и заряжать его, а вторым пока слушать. Ну, просто тут, тут... трабл в том, что у меня один будет заряжаться, а второй сядет. И первый в результате не успеет зарядиться, и второй сядь. Ну, типа, по-моему, это сложная история. Проще их просто в два, два наушника воткнуть на зарядку. Как мне кажется. Ну, собственно, в одиннадцатом раунде ничего нового, что как бы характерно для карты Инферно. Ибо здесь... Давайте будем реалистами. Выход либо через главку, либо через ковры. А какие еще варианты? Через зелень вы не зайдете. И все. Вот бомба выпала, и вот и все. И все. Ну, отморозок услышал, как э, миста забрала бомбу и выиграла перестрелку потом неожиданно, да? У Света нету дать погонять на время? Есть, но там сложность в том, что наушники нужно сопрягать с э, компом. А так как у нас AirPods, и у нее AirPods 2, у меня AirPods Pro, они с огромным-огромным трудом сопрягаются с Bluetooth на компе и вообще, в принципе, с виндой. И из-за этого как бы просто гг. Просто, то есть, мы можем вообще тогда без звука остаться Maybe it's me Может быть, мисс Татьяна А может быть, и не мисс Татьяна Но решающее слово все-таки в этом раунде оказалось за ней Долгий, сложный раунд Который представительница прекрасного пола все-таки вывезла 11 раундов позади, полтора килограмма, он же Хена, да, как я помню, мне сказали в чатике: Пора бы убивать. Вот э, я, типа, ни на что не намекаю, но 0,10. Ну, 0,10, ну хотя бы один килочек -то. Давайте вот сейчас поболеем за него. Гена! Сразу вспоминать, когда я вообще слышу имя Гена э, История про Чебурашку, да, старая С крокодилом Геной Типа Гена на Гена на, да, крокодил в ванной Да, вот эта вот вся история В общем, смешно, конечно, забавно Но Генчик, Генчик, пора уже кому-нибудь голову отстрелить-то Но если сейчас Фанта это выиграет, это просто ГГ Тут можно уже не досматривать матч 9 хп у полтора килограмма И Фанта с 19 хп По факту в данный момент Ситуация ничем не отличается у каждого игрока друг от друга И Гена потерялся, Гена не знает, где его соперник А бомбы у Гены, кстати, нет бомба где-то потерялась А, она в же, да, как раз слева Так, Фанта понимает, где находится оппонент. Бог ты мой! Там про полотенца. Чебурашку просил Гена подать. Да, да, да. Я знаю, там типа он, это, пыхнул. И не мог все никак ему полотенце подать. Забавная история. Я помню, в свое время у каждого на телефоне она была. Эта история. 10-2. Как бы Гена не старался, но до сих пор еще килл сделать Гени не удается. 0 11, и это, по-моему, будет провал года, если он за весь матч вообще так никого и не убьет. Ну, я понимаю, почему он, собственно, так э, прохладно отнесся к тому, что надо ставить бомбу. Он просто побежал ее ставить на морозе, думая, что соперник ушел на зелень. Сто процентно он думал, что Фанта ушел, э, ну, типа, обходить. И как результат... Как результат, отморозок поджимает второй мидл, забирает мисс Тати, забирает полтора килограмма. Это 11-2, и Гена напослед... по-прежнему без минуса. <с> Блин, мне просто уже начинается, ну, типа смешно от того, что хочется его потроллить за это. Но, с другой стороны, я, конечно, не приемлю такой штуки, типа троллинга... Я, конечно, по-доброму, по по <coughs> простите, дорогие друзья, по-доброму, по конечно же, всегда троллю игроков, но. Ну, вдруг обидится, поэтому ладно, не буду. <coughs> ну, Очень быстро. 12-2. Я видео помню, любительская анимация. Да-да-да, да, да. Да я вот только прям недавно на Ютубе, кстати, находил. З -з -з Жгучая штука. Что-то не похоже на хену. Ну, а что, а что похоже на Хену? Ну, 0.13. Я, конечно, всякое понимаю, да, иногда бывает просто, что соперник настолько силен, что ты просто, ну, ну по скиллу не вывозишь его убить, так скажем, да. Наверное, сейчас какая-то приблизительно такая же ситуация. Но так или иначе, это жесть. Это просто жесть, так вот не должно быть. Согласитесь. Отморозок как к себе домой заходит. Да, отморозок вообще себя на этой карте, просто, по-моему, главенствующей формой жизни чувствует. Да, Ксена принцесса войн, но если вспоминать нашу старую локализацию, ее почему-то обозвали по телевизору Зена королева воинов. Хотя совсем, конечно, локализация была неправильная. 12-2, дорогие друзья. Победа в первой половине достается коллективу ВВП, но это мы с вами поняли еще через несколько раундов, в общем-то. Не стоило даже как бы и рассчитывать, наверное, на что-то другое. но вторая половина во многом, конечно, тоже будет что-то означать. Пистолетный раунд, по крайней мере, покажет, как хотя бы ВВП будут атаковать и сверкающие пятки как будут обороняться. Maybe it's me вместе с Геной. Гена и Гена от нет! 14-2, дорогие друзья. Даже тут Генка не сумел, ну. Ну, кошмар. Хошмар. Закатку хотя бы один фраг брал. Аня, это просто лучшее, что можно было сказать. Гена не похож сам на себя, потому что Гена обычно хотя бы один фраг делает. О, бог ты мой! Ладно, хотя бы один фраг делать, но сегодня ему немножечко не везет. Зато легко понять, когда Гена играет нормально и когда нет. Когда он делает один фраг, он играет нормально Когда он делает ни одного фрага, ну, просто не везет ему сегодня Ладно, чего вы наехали, правда Ну, ну не везет человеку, не попадает просто Вот не летит и все Просто не летит Такое бывает Ну, нет, я, наверное, конечно, не помню, чтобы я отыгрывал хоть какой-то матч и ни одного кила не давал Но вот так героически ловить пули лицом, наверное, <laughs> может только Гена Только Ген на такое способен 15-2, дорогие друзья Его Тати на дно тянет просто а, -а, -а да? Вы так думаете? <laughs> ну, я не знаю Я бы, конечно, не сказал, но Гена без Чебурашки не может Ну, кстати, неудивительно, да Действительно, и еще без этого, как его Без Баяна своего, как гармошка, да, вот гармошка Ему бы надо бы сесть и поиграть в ребрах прям На ребрах прям ну, 15-2, и оборона, как вы понимаете, без денег, но ФАМАС есть, конечно, у Мистати, но я не знаю, насколько сильно он ее в этой ситуации выручит, потому что помимо ФОМАСа у нее есть Гена, который не убивает. Я просто хочу смотреть, Гена хотя бы вот в этом раунде убьет кого-нибудь, хотя бы он... Я не знаю, короче, это очень смешная ситуация, по-доброму смешная, естественно. Ну что, э мистати ушла почитать книжку, а Генка в это время пытается сдержать натиск на 20, и нет. <связано> <связано> <связано> О, боже мой. два, <связано> дорогие друзья, Генка никого не убил за всю игру. 0.17. Мне плохо, а, боже мой, мне плохо Ладно, ну, забавная история Просто так бывает, ничего страшного Я надеюсь, что Гена не расстроится и не обидится на это Но... К сожалению, с командой сверкающей пятки мы прощаемся Ну, а команда ВВП в четвертьфинале сыграют с командой Аркада В общем, ой, я не могу, мне аж это прям поплохело Сейчас точно, однозначно нужно срочно убегать на перекур Потому что я не могу просто в себя прийти от такого... <смех> У меня аж руки трясутся.